всем привет я на днях для себя поймал очередное вдохновение В супермаркете увидел книгу обалденную просто взял посмотрел еще больше кайфанул не удержался купил в общем ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки здесь 200 страниц материала которым я буду делиться с вами и сегодня я выбрал первый рецепт из этой книги. Я буду готовить индюшинную голень с картошкой, запеченной в духовке. Для начала нужно подготовить индюшинные ноги. Я сейчас отрублю хрящик и немного распущу мясо по кости. Теперь ноги необходимо посолить, поперчить и замариновать. Мариновать я буду в проверенном маринаде горчица с томатным соком. Тишинная голень будет мариноваться в течение часа, за это время ее нужно будет несколько раз перевернуть. час индюшинной голенью выкладываем в форму для запекания. Вокруг обкладываем приваренным картофелем. Как и сколько его варить, вы можете посмотреть у меня на канале. Есть ролик картофель по -селянски». Приварили, выложили. Сверху можно добавить чеснок. Я в этот раз добавил чеснок нечищенный. Предварительно его помыл. Сейчас я это все замотаю в фольгу и отправлю в разогретую до 200 градусов духовку на час, потом фольгу уберу и буду делать красивую корочку